Построим график функции 2 синус 3 x минус 3 четвертых π. Выполним следующее преобразование. Построим сначала график функции y равен синус x. Выполним сжатие графика функции y равен синус x в 3 раза вдоль оси абсцисс. Получим график функции y равен синус 3 x Перенесем график функции y равен синус 3х вдоль оси абсцисс вправо, на 1 четвертую π. Получим график функции y равен синус 3x минус 3 четвертых π. Выполним растяжение полученного графика в два раза вдоль оси ординат. Таким образом построен график данной функции 2 синус 3x минус 3 четвертых π.